Всем привет! Сегодняшняя клея для любителей подщетерить на RP-серверах называется Nodegan. Оно, оно позволяет щетерить оружие. Перейдем к обзору скрипта. Прописываем команду /nodegan и видим локальное диалоговое окно с выбором оружия. Выбираем оружие и вводим количество патронов для выбранного оружия. Далее смотрите сами. Подпишись на канал.